Хотите перезагрузить свое здоровье, приобрести неимоверную энергетику, построить красивые формы в любом возрасте, вышлифовать талию, прорисовать мышцы брюшного пресса, я гарантирую вам, что благодаря методике «Сталяющий импульс» вы сможете за очень короткое время приобрести, и это гарантированно, вот, удивительные формы, стать сильнее, выносливее, красивее и ну, приобрести духовное и физическое здоровье. Поэтому я вас приглашаю на семинар в Абхазию, именно в городе Гагра. Там удивительное море, удивительные ландшафты, удивительные платаны, деревья, пальмы. Ну и, конечно же, на практически семинар переезжают ваши родственные души, настоящие друзья. Ну, просто неимоверная семья импульсантов. Поэтому, помимо того, что вы отдохнете, вы еще станете намного счастливее и, по сути дела, благодаря этой методике, о которой я говорю всегда, «Исляющий импульс», вы будете строить не только собственную положительную судьбоносность, но и судьбоносность всех тех людей, кого вы любите. Меня зовут Владимир Рукста, я являюсь автором методики «Исляющий импульс», и изучайте, находите время, Берите своих друзей, потому что осталось очень мало мест. У нас ограниченное количество людей на практический семинар в Абхазии. Осталось там буквально там не более 10 мест. Поэтому спешите, регистрируйтесь и до встречи в Абхазии.